Друзья, всем привет! У микрофона Артем и Apple Finder вещает. Пару дней назад компания Apple выпустила iOS 11.2 Beta 1 и немного э-э, забыв про релиз iOS 11.1. Сегодня в этом видео поговорим с вами о том, стоит ли обновляться до iOS 11.2 Beta 1 в связи с огромным количеством вопросов. Стоит ли ставить, что по автономности, есть ли баги, в общем, сейчас будет немного места. Ошибки, баги, какие-то артефакты и прочие нюансы, понятно, что без этого не обходится ни одна бета-версия iOS. Однако зачем нужно уведомление это было ломать? Услышал, не услышал, увидел, не увидел. Все, чуваки, теперь это не прихоть айфона напоминать о том, что пришло уведомление, а наша с вами прихоть смотреть на то, что пришло уведомление или нет. Замечать его таким самым образом. Это что за фигня вообще? И ради этого стоит обновляться? Серьезно? В дребезге разбили приложение Сбербанк Онлайн. Нет, я, конечно, все прекрасно понимаю, но Тим Кук, Джонни Айф или кто там из вас отвечает за данную бета-версию iOS... Ну, сберечь что вам что сделать? Зачем вы опрокидываете бедных пользователей, которые просто взяли, ничего вам не сделав, установили в эту версию iOS 11.2? А? Ни к чему вас не призываю, <coughs> но по ссылочке из описания к этому ролику вы можете себе оформить карту Rocket Bank и получить себе на счет 500 бонусных рублей. И, кстати, Уроки это приложение на абсолютно всех версиях iOS 11 и даже на первой бетке iOS 11.2 не вылетает, и не тормозит и не лагает красавчик. Допустим, вы обновили с iOS 11 Beta 5 до iOS 11 2 Beta 1 через специальный профиль конфигурации. В общем-то, сделав такую же нелепую ошибку, как и я. Чтобы частично решить данную м -м, штуковину, все, что вам необходимо сделать, вы не поверите. Просто-напросто переустановить специальный профиль конфигурации, который позволяет вам получить доступ к установке бета-версии iOS на вашем iPhone, либо же iPad. Скачать его можно из моего паблика во Вконтакте, ссылочку на который прямо в первой строчке вы найдете в описании, опять же под этим видосиком. В общем, iOS 11.2 Beta 1 это неплохой, я бы даже сказал, действительно полезный релиз, однако эти три действительно раздражающих бага заставляют просто таки сделать откат до iOS 11.1 релизной версии, которая вышла пару дней назад или вообще не обновляться на данную бета-версию операционной системы. Кстати, по автономности все как-то что-то немного грустно. 5,5-6 часов в максимум держит мой iPhone 7 Plus в активном режиме использования от одного заряда батареи. Ура, товарищи!